Здравствуйте, продолжаем обзор на зелененные зоны для отдыха сотрудников металлургического предприятия И сегодня мы с вами прогуляемся по вот такой вот прекрасной дороге Которая обозначается, вот вы видите, это на первый взгляд может показаться как рельсы Но это просто добротные такие бордюры, которые... Служат для того, чтобы вы не сбились с пути. Потому что, как видите, у нас в стране демократия для всех, и для людей, и для животных, и для растений. Как бы никто ничем не ограничен. Растения, вот деревья тоже вольны расти в какую сторону им хочется. Влево, вправо, вот видите, на дорожку, как бы никто им ничего не подрезает, не опиливает. Ну как бы в целом свобода братство и все такое ну, вот вы можете наблюдать как здесь все обустроено зелено красиво сейчас аккуратно вот чтобы не повредить листочки ну, вот можете вашему вниманию открывается вид это не просто обычные вагоны это если кто-то заморился прогуливаться просто может присесть, его как бы отвезут туда, куда ему надо вот здесь даже оставлена водичка в принципе, что захотел может остановиться скажем так на привал небольшой присесть, попить и пойти дальше наслаждаясь прогулкой и вот этими зелеными прекрасными видами как вы могли заметить, здесь очень разнообразные породы деревьев. Я не очень в породах разбираюсь, но из стандартных вот тополь, вот эта хреновина, у нее такие терпкие ягоды, когда созреет. Но ну, а в остальном как бы. Просто красиво, зелено И довольно бесконечно Вот дорожка идет, идет, идет, идет И мы вместе с ней идем Итак, вы можете После смены в обеденный перерыв Пойти прогуляться Уединиться, скажем так, с природой Обдумать какие-то рабочие моменты Возможно управленческие Прийти к какому-то Консенсусу Со своим руководством Или со своими коллегами Если вы Совершаете совместный моцион Ну как бы Обстановка располагает К принятию обоюдовыгодных выгодных Решений всегда в принципе так и получается руководство у нас всегда идет навстречу к работникам ну а работники как бы в этом не отстают и вот сообща скажем так поддерживаем в первозданном виде эту дорогу единство можно сказать потому что да, знаете были покушения на нее хотели это все попилить сжечь Говорят, типа, очистить, расчистить Ничего такого не должно быть Ну, как бы, единым фронтом Рабочие, начальство Стали перед этими Ничего не понимающими Владельцами Ну, и как бы отстояли Ну, дальше мы не будем Идти, дальше там Открывается Такой вид на цех Ну, кто-то, знаете, любит урбанистику Как бы, тут учтены все Желания Каждого, кто хочет Возможно, чтобы Вид, на который он смотрит, менялся чаще Как бы, ну, все Все для народа, скажем так Даже здесь вот Ландшафтные дизайнеры Тоже поработали, но мы туда как бы Прям сильно лезть не будем Мы уже, в принципе Довольны успокоены, выгуляны и собраны мыслями. Поэтому до новых встреч. Ожидайте следующих выпусков, если вам, конечно, было интересно.